Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе второй вариант из сборника Ященко 2023 года Фипишного на 36 вариантов. Меня зовут Виктор, это канал Мистер Матлессон. Давайте посмотрим собственно задание. Окружность у нас описана Точнее, окружность вписана в трапецию, периметр трапеции 30, найдите длину средней линии. Что нужно знать? Если четырехугольник описан около окружности, то сумма противоположных сторон у него равна. То есть, А плюс Б, то же самое, что С плюс Д. Ну и понятно, что это будет половина от периметра. То есть, 30 делить на 2, это, соответственно, 15. При этом, средняя линия в трапеции вычит... вычисляется как полусумма оснований. То есть, С плюс Д делить на 2. Это, в свою очередь, 15 делить на 2, что дает 7,5. Вот, в принципе, ответ. Давайте сравним. Да, все совпало. Дальше. Прямоугольный пролепипед описан около цилиндра. Радиус основания 18,5. Объем пролепипеда 5476. Найдите высоту цилиндра. Что нужно понимать? Если посмотреть на основание пролепипеда, это будет квадрат. Потому что... Только в него из, скажем так, частных случаев прямоугольника можно будет вписать нашу окружность. При этом, если радиус у нас 18,5, то сторона квадрата в два раза больше. То есть она у нас будет, соответственно, 30... Сколько там? 37. Да, все хорошо. То есть 37. Соответственно, площадь основания будет 37 квадрате, так как это квадратик. Дело в том, что объем находится как площадь основания, умноженная на высоту. Естественно, отсюда можно сразу вычислить высоту. Это объем 5476 и делить на 37 в квадрате. Ну, естественно, я такие вещи считать самостоятельно не буду, потому что, ну и вот в баню. А вот вам на ЕГЭ придется. Если поделить, в данном случае получается у нас 4. Понятно, что высота цилиндра и высота нашего пролипида одинаковая, поэтому соответственно четверочку мы в ответ записываем. Дальше. Вероятность того, что на тестировании по химии учащийся верно решит больше 10 задач 63 сотых, больше 9 задач 75 сотых найдите вероятность того, что ровно 10. Ну вот смотрите, тут какая фраза. Больше 9 включает в себя 10 и больше 10. Поэтому если мы вероятность того, что он решит ровно 10, примем за х, то мы можем написать, что 0,75 равно х плюс 0,63. Ну понятно, отсюда х очень легко вычисляется. Это соответственно 0,75. Минус 0,63. Это в свою очередь 0,12. Так, вот наш ответ. Далее. При выпечке хлеба производится контрольное взвешивание буханки. Масса окажется меньше 810 граммов 97 сотых. Больше чем 790 граммов, больше 94 сотых. вероятность того, что... Больше, чем 790, но меньше, чем 810. Давайте вот нарисуем шкалу, скажем так, вот. вероятность этого события единица. У вас есть 790, то есть больше, что, больше чем 790, это, соответственно, 94 сотых. У вас есть 810, вероятность того, что меньше 810, соответственно, 97 сотых. Вот смотрите, 97 складывается из вот этой вероятности и вот этой. 94 сотых из вот этой и вот этой. То есть если мы возьмем за x, то мы можем написать, что давайте даже здесь y, здесь z. Получается, что y плюс x, это 97 сотых, плюс x плюс z, 94 сотых, соответственно, равно 97 сотых плюс 94 сотых. При этом x... Плюс y плюс z в сумме дают единицу. То есть единица плюс x равно там сколько 1,91. Ну, понятно, что x в таком случае 0,91 будет. То есть 1,91 минус единица. Так, записали. Совпало. Дальше найдите корень уравнения. Что тут нужно знать? Двойку, естественно, необходимо представить в виде логарифма по основанию 4. То есть это будет логарифм 4 в квадрате по основанию 4. То есть это у нас логарифм 16 по основанию 4. Дальше вспомнить, что сумма логарифмов, в принципе, записывается, если у нас, скажем так, в ОДЗ все попадает, как логарифм произведения. Только, только здесь не равно, а плюс, естественно, логарифм f на m по основанию g. Тогда мы с вами получаем логарифм 7 плюс 6x по основанию 4 равно логарифм 1 плюс x умноженное на 16, соответственно, по основанию 4. Так как у логарифмов одинаковые основания, мы можем их спокойно отбросить, написать, что 7 плюс 6x. Равно 16 плюс 16х. По-хорошему, конечно, написать, что хотя бы один из них больше нуля. Если один будет больше нуля и равенство выполняется, то второй автоматически, естественно, больше нуля становится. Ну, дальше что? Это сюда, это сюда. Что у нас там выходит-то? Да, выходит, что минус 9 равно 10х. Соответственно, х равен минус 0,9. Даже если вот сюда подставить, в принципе, все выполняется. Поэтому минус 0,9 и будет нашим ответом. Давайте посмотрим шестое. Найдите значение выражения. Что у нас тут с вами есть? В принципе, у нас есть синус 40 и здесь косинус 20. Понятно, что 40 в 2 раза больше, чем 20. Соответственно, будет использоваться формула синуса двойного аргумента. Тут синус 2 альфа можно разложить как 2 синус альфа на косинус альфа. В данном случае мы спокойненько раскладываем синус 40, то есть это 5 умножить на 2 синус 20 градусов на косинус 20 градусов. При этом вот здесь есть косинус 70. Опять же можно заметить, что 70 и 20 в сумме дают 90. Поэтому мы косинус 70 можем представить, используя формулу приведения, как косинус 90 минус 20. Ну и соответственно по формуле приведения это будет синус 20-20. Ну и в принципе все у нас с вами получается. 2 косинус 20 градусов на синус 20 градусов. И это хозяйство делится на 10 синус 20 градусов на косинус 20 градусов. Понятно, что у нас немножко посокращается. Тут и остается 0,2. Так, записали. Совпало, да? Совпало, здорово. Дальше. На рисунке изображен график производной функции, определенный на интервале от минус 19 до 2. Найдите количество точек максимума функции, принадлежащей отрезку. Так, Во-первых, надо отсечь от минус 14. Минус 18, 17, 16, 15, 14. То есть вот идет отсюда и, соответственно, до нуля. Опять же, раз вам дан график производный, то точка максимума на нем выглядит как получается, 0. Ну, в данном случае график производной, да, 0 когда производная, то есть. И при этом она должна располагаться, соответственно, на промежутке убывания. Да, вот у вас нули производные, то есть точки, где график производной пересекает ось OX, а промежуток убывания у нас вот здесь только. Ну, вот он, соответственно, вниз график пошел. Поэтому одна единственная точка там с абсциссой минус 11, по-моему, да. Дальше. При аби... абиотическом да, при адиабатическом процессе для идеального газа выполняется закон. При этом К нам дано это 4 третьих. Найдите, какой объем будет занимать газ при давлении 6,25 на 10 в 5. Ну, в принципе, что можем сделать? Просто подставить для начала. 6,25 на 10 в 5. Это наше P умножить на V в степени 4 третьих. И все это хозяйство равно 8,1 на 10 четвертый. Ну что мы с вами будем? Естественно, мы будем выражать V. Для этого обе части поделим на коэффициент при V. То есть у нас будет вот такое вот хозяйство. Единственное, давайте вот так. 62,5 запишем на 10 четвертый. 10 четвертый, 10 четвертый сократилось. А здесь будет 81 625, то есть на 10 я еще умножил числитель и знаменатель. Ну а дальше что? У нас здесь 4 третьих, то есть надо добавить 3 четвертых. То есть 8 в степени 4 третьих на 3 четвертых. То же самое, что 81,625 81, в степени 3 четвертых. При этом 81,625 это 3, получается, пятых в четвертой степени. Ну и естественно в степень 3,4. Когда у нас идет степень в степени, то показатели будут перемножаться. То есть четверка умножится на 3 четвертых и останется единица. Получается 3 пятых. Ну и все, вот, собственно, v равно 3 пятых или 0,6. Записали 0,6. Опять у нас с вами. Не совпало. Почему не совпало? Потому что четверки-то сократятся, а вот третья степень у нас останется. Естественно, здесь будет еще третья, здесь будет опять же третья, и это уже 0,216. А вот теперь у нас с ответом совпало. Понедельник для меня день тяжелый, я еще хочу спать, по всей видимости, и немножко невнимательнее. Хорошо, дальше что у нас? Моторная лодка прошла против течения реки 247 км, вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 6 часов меньше. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 3 км в час. Что сделаем? Ну пусть у нас собственная лодки это х км в час, тогда понятно, что скорость по течению будет х плюс 3 км в час скорость против течения x минус 3 км в час время по течению движения это будет расстояние то есть 247 делить на скорость по течению часов Ну и то же самое против течения то же самое расстояние и скорость против течения. И нам говорят, что на обратный путь, то есть когда она плыла по течению, на 6 часов меньше. Соответственно, если мы из большего вычтем меньше 247 на х плюс 3, мы получим те самые 6 часов. Ну, что здесь можно сделать, в принципе? Можно немножко сократить, можно ни черта не сокращать. Давайте сразу начнем приводить к общему знаменателю, то есть 247 на х плюс 3. Минус 247 на х минус 3 равно 6, соответственно, на х квадрате минус 9. Раскроем скобки. Так, плюс 3 на 247, соответственно, минус 247х плюс 3 на 247 равно 6х квадрате минус 9. При этом, естественно, эти отвалились у нас, 3 до 3 как раз дает 6, поэтому мы спокойно можем обе части поделить на 6. И получается тогда, что 247 равно х в квадрате минус 9, х в квадрате равно 256, соответственно, х будет равно, ну, вообще плюс-минус, конечно, 16, но скорость отрицательная у нас быть не может в данном случае, поэтому 16 километров в час... Это наш ответ. Ну, то есть 16 записали. Дальше. На рисунке изображены части графиков функции «Найдите абсциссы точки пересечения данных графиков». Что, в принципе, можно сделать? Можно, конечно, пройтись по движению графиков, но давайте... Это у нас f от x, это у нас g от x. Как это легко определяется? Вот у вас... Стандартная, получается, асимптота, к которой стремится, это ось OX. Видите, этот график ее пересекает, соответственно, он сдвинут. А движение как раз дает свободный коэффициент, в данном случае это коэффициент D. Так, здесь у нас точечка 1, 2, 3, 4, 4 получается минус 3. И поэтому мы сразу можем в от X подставить, то есть минус 3 равно K там, делить на 4. Отсюда k равно минус 12, и соответственно f от x это у нас минус 12 делить на x. То же самое возьмем точечку с координатами 2 минус 1 подставим в g от x. Получается у нас минус 1 равно c делить на 2 и плюс 1. Откуда плюс 1? Ну вот мы видим, что смещение как раз на единицу вверх произошло, горизонтальная асимптота. Вот это как раз плюс единица и будет. В таком случае минус 2 равно c делить на 2. Отсюда, соответственно, c равно минус 4. Так, правильно у меня пока получается? Да, здорово. То есть наш g от x получается равен минус 4x плюс 1. Нам необходимо абсциссу точки пересечения. То есть фактически нам надо решить уравнение вида f от x равно g от x. Что получается? Минус 12 делить на х равно минус 4 делить на х плюс 1. Это перебрасываем. То есть, минус 8 делить на х равно 1. И понятно, что х в таком случае минус 8 у нас и дает. Записали. Дальше. Найдите точку максимума функции. Первое, что нужно сделать, желательно вот это произведение представить через э, степени. При целых, x, о, не при целых x, при целых x, положительных x у нас, в принципе, x и так больше либо равен 0. То есть так можно сделать. Это будет 3 вторых. Тогда производная нашей функции будет 15, производная дает 0, 21x, 21 и дает. Ну и минус 4, соответственно, на 3 вторых, на x в 1 второй. 2. Потому что у нас идет фактически показательная функция, как у нее производная находится. Степень выносится. И понижается на единицу. То есть из трех вторых единица вычитается, остается одна вторая. Ну и вот мы приравниваем к нулю. То есть 21 минус 6 корней из х равно нулю. В таком случае корень из х равно 21 шестая. Или из на 3 сократить 7 вторых, то есть 3,5. с половиной. Ну x в таком случае равен 3,5 с половиной в квадрате. Это по-моему 12 целых и 25 сотых сравним Попал, да, все верно, 12,25. Это будет наш с вами ответ на 11. Дальше. Решите уравнение. Что у нас здесь есть? Во-первых, нужно помнить, что синус функция нечетная, то есть у него выносится за скобки косинус функция четная, то есть просто исчезает косинус. Тогда что у нас получается? Получается синус 2х плюс 2 синус х. Соответственно, равно единице плюс косинус х. Но опять же, можно вспомнить, что синус двойного угла раскладывается как 2 синус х на косинус х. И тогда мы с вами получаем 2 синус х на косинус х плюс 2 синус х минус 1 плюс косинус х равно 0. Ну, мы видим, что 2 синус х первых двух слагаемых можно вынести за скобки то есть косинус x плюс единица, и тут такая же скобка получается. То есть мы можем еще раз вынести, то есть фактически выполнить группировку. Не знаю, слышно у вас или не слышно, у меня там трактор вовсю чистит двор, и это жесть. Произведение у нас равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю, соответственно, либо косинус x минус единица, либо синус х одна вторая. В первом случае получаем x это π плюс 2πm, например, m принадлежит z. А во втором случае получаем с одной стороны π на 6 плюс 2πk, а с другой стороны 5π на 6, ну, например, плюс 2πl. То есть k принадлежит z, l принадлежит z. Это у нас вот ответ на пункт А. Попал? Попал. Теперь нам необходимо найти корни, принадлежащие отрезку от минус 7π на 2 до минус 2π. Давайте нарисуем единичную окружность, соответственно, на ней и будем искать. Так, вот у нас x, y, вот наша единичная окружность. Минус 7π на 2. Соответственно, там же, где 7π на 2 только противоположно, ну, там же только противоположно, звучит, конечно, бредово. Ну ладно. То есть, это вот здесь точка. Минус 7π на 2. Минус 2π располагается вот здесь. То есть, дуга, на которой мы рассматриваем, это вот она, наша красавица. При этом π плюс 2π корень вот здесь. Дальше π на 6 плюс 2πk вот здесь, 5π на 6 вот здесь. Но, естественно, мы видим, что два корешка-то у нас попадает. То есть, вот первый и второй. Причем со вторым все достаточно просто. Если у нас вот здесь минус 2π, то вот здесь будет минус 3π. То есть, мы фактически на вот эту дугу возвращаемся обратно по часовой стрелке. Поэтому пишка из 2π пи вычитается с минусом. То есть, это минус 3π. А что касается первого корня, то чтобы отсюда попасть сюда... Мы из 3π должны вычесть вот эту вот дугу, она равна π на 6, то есть будет минус 3π минус π на 6, это у нас минус 19π на 6. Посмотрим, совпало, не совпало? Да, совпало, здорово, тогда сейчас будем решать следующее. По условию 13 задания в основании пирамиды SABCD лежит трапеция ABCD с большим основанием АД. Диагонали трапеции пересекаются в точке О. Точки М и Н это середины боковых ребер. Давайте отметим, что это середины. Плоскость альфа проходит через точки М и N параллельно SO. Докажите, что сечение пирамиды плоскостью альфа является трапецией. Ну, рисунок я заранее нарисовал, потому что если его рисовать не заранее, это будет геморрой. Что мы с вами сделаем? Во-первых, необходимо это сечение построить. Выглядит оно достаточно легко. Мы берем из точки О, проводим перпендикуляр к АД. Вот мы провели. В данном случае получили точку К. Вот сразу здесь ее тоже построим. Вот наша К. Соответственно, мы можем рассмотреть плоскость СКО. В чем смысл? У нас с вами говорится, что... То плоскость альфа проходит параллельно если мы возьмем точку как это h я обозначил вот здесь вот здесь у нас точка h где-то вот здесь h мы спокойно проводим прямую параллельную с SO о через h здесь у нас точка l пусть получится то есть вот она пошла вот и вот через эту точку мы можем провести прямую параллельную ad Почему мы так проводим, я сейчас все объясню. Вот, раз, два, здесь F и Q. К сожалению, гремит очень сильно, придется немножко запись остановить. Продолжим, собственно, записывать, почему мы LH провели параллельно SO. Ну, если бы мы ее провели не параллельно SO, она бы ее пересекала. А LH это линия пересечения нашей плоскости альфа, плоскость СОК. Ну и следовательно, как бы она была плоскость альфа параллельно СО, SO, если бы LH пересекла бы СО. SO. Вот собственно все построения. Ну и соответственно F, M, N, Q это наша альфа. Этапы построения вы в обязательном порядке описываете на ЕГЭ. Вот то есть наша плоскость. Ну а тут для пункта А все достаточно просто. У вас МН ММ это средняя линия, то есть она параллельно АД. А АД это ребро двухгранного угла БАДК, например. И при этом получается как? Если двугранный угол пересекается плоскостью параллельной соответственно, ребру двухгранного угла, то полуплоскости у двухгранного угла они пересекаются тоже по параллельным примерам. Прямым. То есть можно сказать, что альфа параллельно AD, ну и отсюда получается, что FQ, как вторая линия пересечения, тоже будет параллельно AD. А отсюда можно сказать, что FQ будет уже параллельно MN. Ну и тогда, соответственно, мы получаем трапецию. То есть доказ доказательство достаточно простое. Теперь что касаясь пункта Б. Найдите площадь сечения пирамиды SABCD по сквозь альфа, если у нас AD 8,5, при этом кто там, BC 7,5 и, соответственно, SO СО перпендикулярно прямой AD. Ну, это очень хорошо, что она перпендикулярно прямой AD. И, соответственно, SO СО 6,5 хорошо что мы с вами будем делать в принципе тут получается достаточно большое количество подобных треугольников например для начала вот у вас треугольник так здесь буковок не хватает давайте добавим вот здесь буковки rz например ну что можно сказать ну например что треугольник ORZ подобен треугольнику АОД. Почему они подобны? Ну, потому что РЗ параллельно АД, соответственно, угол ОРЗ и ОАД равны как соответственные, угол О общий треугольников, вот вам, пожалуйста, два угла равных есть, треугольники подобны. Если они подобны, то начинается большое количество отношений сторон. А именно, ну, например, у вас ОН OH будет относиться к ОК, точнее, к ОК, OK, так же, как... RZ там, будет относиться к AD, например. В общем, нам надо найти площадь трапеции, то есть для этого нам надо знать МН, надо знать FQ и, соответственно, надо знать будет LH. Почему LH? LH это высота у нас вышла. Почему высота? Вот у вас SO, она перпендикулярна AD. Соответственно, SO перпендикулярна MN в том числе, потому что MN и AD они параллельны. Но в таком случае LH-то мы проводили параллельно SO, и, соответственно, LH тоже будет параллельно AD и, соответственно, параллельно, перпендикулярно AD и перпендикулярно MN. Ну вот, соответственно, это и есть наша высота. Теперь как все это дело находится? Находится, как я сказал, уже из большого количества подобных треугольников. Давайте немножко здесь место сделаем, чтобы можно было писать. И, соответственно, начнем писать. Что у нас с вами э, есть? Ну, Во-первых, МР равна половине от BC, потому что у вас фактически треугольник ABC и в нем МР является средней линией. Раз это средняя линия, то есть параллель, э, половина от ВС это 3,75. В таком случае также можно сказать, что МЗ... Это половина от АД, потому что МЗ такая же средняя линия, только уже, ну, например, в треугольнике АБД, то есть будет составлять 4,25. Вот в таком случае мы можем найти с вами РЗ. Отрезочек это 4,25 минус 3,75, это 0,5. Далее у вас РЗ относится к АД, Получается вот эти 0,5 относится к 8,5, так же как 1,17. Но в то же время у нас также относится OH к OK. Это я уже писал. При этом OH к OK у вас также относится, как относится SL к SK. Почему так выходит? Но ну, опять же, у вас треугольник SOK и LHK, они... В принципе, подобное. Почему они подобные? Из параллельности вот здесь уголочек, и вот здесь равны как соответственные, угол К общий. Вот, пожалуйста, вам по двум углам они между собой подобны. И с другой стороны мы можем, соответственно, написать, что треугольник SFQ подобен треугольнику SAD. Давайте вот. Треугольник SFQ подобен треугольнику SAD. Опять же, у вас FQ параллельно AD, соответственно, угол S, FQ и SAD, они одинаковые, как и соответственные по величине угол S общий для треугольников. Ну, в принципе, подобие везде по двум углам рассматривается. Поэтому мы записываем, так, SLK, так, и, соответственно, FQ к AD. Хорошо, при этом у вас LH будет относиться к SO, так же как LK будет относиться к SK, и отношение это будет 16 к 17. Почему так? Ну, у вас SL к SK 1 к 17, соответственно, как бы одна часть, 17 частей, а LK это вот 17 частей минус одна часть, то есть 16 частей. То есть и по отношениям если смотреть, поэтому получается, собственно, 16 к 17. Ну все, находим МН как полусумма оснований. То есть 7,5 плюс 8,5 делить на 2 равно 8. Я смотрю все время влево, потому что у меня там рисуночек тоже есть. А тут уже на мониторе, соответственно, рисунок пропал. Так, FQ у нас 1,17 от 8,5 это... 0,5 LH соответственно 16 17 от 6 с половиной это так это у нас 104 17 H вот так выходит ну и все и находим площадь это получается 0,5 плюс 8 делить на 2, то есть полусумма основания на высоту. То есть 104 и 17. В данном случае получается 104 четвертых, что дает нам 26. Вот такое вот решение. В принципе, в прошлом варианте было абсолютно такое же задание. То есть принцип доказательства не изменился. Подобие везде, везде отношения и просто формула площади нашей трапеции. Дальше. Решите неравенство. Ну что мы видим? Это показательное неравенство, то есть сразу можно сделать замену. То есть замена у нас 5 в степени х равно y Учитываем, что 5 в степени х однозначно число не отрицательное, даже положительное, но это тоже быть не может, соответственно, больше нуля. Получаем y минус 10 минус 225 y минус 10 больше либо равно нулю. То есть y минус 10 в квадрате минус 225 на y минус 10 больше либо равно нулю. Ну, y больше нуля. По разности квадратов распишем, потому что 225 это 15 в квадрате. Получается y минус 10 минус 15. y минус 10 плюс 15 делить на y минус 10 и все это хозяйство больше либо равно нулю при положительном y, что получается y минус 25, y плюс 5, y минус 10, y больше нуля, здесь больше либо равно нулю. Но опять же, раз y больше нуля, вот эта скобка положительная, мы ее можем убрать соответственно. То есть y минус 10 больше либо равно 0, y больше 0. Что получается? Ну вот мы бы чертили прямую. По y 25 отметили. Она была бы закрашена, так как с числителем неравенства у нас не строгая. Десятка пустая. Расставили бы знаки по методу интервала. Ну и больше 0 это вот эта часть. Но не забываем, что у нас вот так вот еще ограничения. То есть что получается? Получается, что... Сразу же можно сделать обратную замену. Это же мы по у пока решили, что 5 в степени х меньше 10, 5 в степени х больше либо равно 25. В принципе все. Что тут осталось-то написать, что х меньше чем логарифм 10 по основанию 5, и соответственно х больше либо равен 2. Тогда x принадлежит от минус бесконечности до логарифм 10 по основанию 5 и от 2 до плюс бесконечности. Совпали ответы? Ответы совпали. Здорово. Дальше у нас 15. В июле 2027 года планируется взять кредит на 3 года в размере 600 тысяч рублей. Каждый январь долг возрастает на 10%. Соответственно, с февраля по июнь отдают часть долга. В 28-29 по кредиту, по кредиту платежи равные, так, В 30-м выплачивается остаток по кредиту. Найдите платеж 29-го. Если общие выплаты 733 тысячи с половиной тысяч рублей. Ну, хорошо, что мы с вами сделаем? Вот S это 600 тысяч рублей. Х тысяч рублей это у нас платеж в 28 и 29 годах. Давайте R это 10% и вспомогательную K введем, то есть это 1 плюс R на 100, то есть 1,1. В чем смысл? Вы взяли кредит S. Что происходит? На него начисляется процент, то есть сумма долго становится вот такая. Если S вынести, получается 1 плюс R на 100. Ну или SK. Это вот долг после первого года, то есть до первого платежа. Дальше что происходит? Вы делаете платеж. И вот ваша новая сумма долга. Дальше что происходит? Вот вы должны были. На него опять начисляется процент. То есть фактически новая сумма умножается на K. Дальше делается очередной платеж. То есть у вас была сумма долга, вот вы сделали платеж. То есть это уже конец 29 -го года. Потом, опять же, у вас идет начисление, делается какой-то третий, получается платеж. Единственное. Остаток по кредиту. А вот третий платеж у нас неизвестен. Ну, в принципе, третий платеж, э, третий, ну ладно, пусть будет третий, легко найти. Вы, в общем, выплатили 733,5 тысячи рублей, из них два платежа по иксу были. То есть, третий платеж это 733,5 тысячи минус 2 х Поэтому оно и вычитается. То есть, 733,5 минус 2 х и это вот у вас сумма долга после третьего платежа. Ну, естественно, после третьего платежа вы полностью погасили кредит, то есть это равно нулю. Вот у вас примерно так все это дело происходит. Единственное, подписывайте, что это долг там, до первого платежа. Это после первого платежа. То есть вот эти моменты подписывайте, потому что человек будет проверять. Чем более информативно вы напишите, тем будет лучше вам. Все, остается нам вот это... Уравнение решить, то есть подставить, что у нас тут выходит. к в кубе минус к в квадрате минус к, соответственно, плюс 2Х минус три с половиной тысячи рублей. И равно все это дело нулю. В принципе, уже можно здесь подставлять то, что нам известно. Можно выражать. Ну, давайте сначала, наверное, Х выразим. То есть, что у нас получается? Х тут 2 минус К минус... К в квадрате равно 733,5 с половиной минус sk К-куб. Ну и соответственно в таком случае x равно sk куб минус 733 с половиной и делить на К в квадрате плюс к минус 2. Вот сюда уже надо будет все это хозяйство подставлять. К сожалению, вам придется считать, когда вы будете считать такие вещи. Я советую все считать в обыкновенных дробях. То есть, не надо десятичные. Вы в десятичную 1,1 возведете, вы, вы уже там получите, по-моему, 1,331 в четвертую. Там еще хуже будет. Поэтому лучше написать 11 третьих на 10 в третьей. То есть, переносить в какие-то общие множители за скобки выносить. В общем, что у нас тут получается? Получается 7, три Минус, так, так, так, так, так, так, так, так, только не так. То есть минус, соответственно, плюс 600 на, вот как я и сказал, 3, 3, 1. То есть у вас лучше здесь написать 11 в 3 на 10 в 3, он как раз 600 сократится немножко. Ну и здесь получается у нас в квадрате 1,21 плюс 1,01 и минус 2. Все, дальше только арифметика ничего вас здесь не спасет, чтобы просто не затягивать время на подсчеты, сразу напишем, результат у вас получится вот так вот, и это будет 210 тысяч рублей. Так как нас просят платеж найти в 29 году, а он составлял как раз X, то ну, вот эти 210 тысяч рублей у вас получается. Дальше, дан параллелограмм, угол БАЦ вдвое больше угла ЦАД, бисектриса, так, БАЦ, BCFL пересекает на продолжении CD за точку D выбрана Е, e, так что СЕ e, e одинаковы, докажите, что АБКЛ, БЦКЦ C, C. и найдите ЕЛ. E, ну, хорошо, давайте нарисуем параллелограмм, пусть он выглядит вот так. У нас здесь АБЦФЛ. CD. Дальше вот у нас проведена АС, вот проведена бисектриса, пересекает в L, здесь углы будут равны. Дальше на продолжение СД построено так, что АЕ к СЕ одинаковые. Ну, давайте вот здесь Е e подставим, проведем вот эти между собой. Равны. При этом говорят, что угол BAC вдвое больше угла CAD. Но опять же, давайте его возьмем за альфа. Ну так и напишем. То есть пусть угол CAD равен альфа. В таком случае сразу можно сказать, что угол BAC это 2 альфа. Ну и, кстати, так как там проведена бисектриса, то можно сказать, что угол B... АЛ, также как и угол АС, они будут по альфа. То есть здесь альфа, здесь альфа. Кстати, сразу напишем, что угол АСД, cd как получается, накрест лежащий с углом c при параллельных АВ, СД и секущей АС, будет те же самые два альфа. Это вам понадобится нам в дальнейшем решении. То есть здесь два альфа. Ну, нам надо доказать, что АВ к АЛ относятся так же, как БЦ к АЦ. Там все расписывается через площадь параллелограмма, то есть что у нас с вами, в принципе, здесь есть. Пусть у нас, давайте, да, посмотрим. Вот есть треугольник БАЦ. То есть его площадь находится как с одной стороны, 1, 2, АВ умножается на АС и на синус угла ВАС. то есть на синус 2 альфа. В таком случае площадь нашей нашего параллелограмма это просто АВ умножить на А С и на синус 2 альфа. Но с другой стороны, если я проведу вот здесь какой-нибудь. LH, то есть пусть у нас LH по построению перпендикулярно AD, то в таком случае площадь нашего параллограмма BCD расписывается как AD умноженное на LH. С другой стороны, LH-куту мы с вами можем выразить как AL на синус угла LAA, то есть на синус 2 альфа. Ну и вот у вас площадь параллелограмма 1, площадь параллелограмма 2. То есть вы можете написать, что AB умножить на AC, то же самое, что AD умноженное на AL на синус 2 альфа. Ну, кстати, здесь тоже синус 2 альфа, я просто забыл дописать. Сократилось, и вот у вас AB на AC равно AD на AL. То есть... АВ делить на АЛ будет то же самое, что АД делить на АС. Но при этом АД и БС у вас же одинаковые, так как у вас там параллелограмм. Поэтому вы можете спокойно написать, что это БС на АС. Вот, в принципе, все доказательства для пункта А. Да. Теперь давайте посмотрим пункт Б. Найдите ЕЛ. То есть вот так вот. Ел пошла, пусть она пересекает в какой-то точке М, например. Если АС 24, сам соответственно тангенс BCA угла BCA, то есть фактически у нас тангенс альфа дан 0,6. Ну что мы с вами можем сделать? Вот смотрите, да, угол БЦА. Он равен углу CAD, опять же, как накрест лежащий при параллельных там AB и CD, о, точнее при параллельных BC и AD и секущей AC. В таком случае у вас треугольник ALC равнобедренный. Он равнобедренный. При этом у вас треугольник ADC тоже равнобедренный, потому что дано изначально равенство AE и EC. То есть равнобедренный. Что можно сказать? Тогда можно сказать, что треугольник АЛЕ равен треугольнику ЛЦЕ по трем сторонам. Ну, раз равен, вы вот здесь сразу равенство углов получаете. То есть это у нас бисектриса получается. Но с другой стороны бисектриса является равнобедренным медианой. И высотой потому что треугольника альц это у нас равнобедренный то есть высота и все тогда можно сказать что отрезок ам равен отрезку мс и они будут половина от ас а ас у нас дано 24 ну а дальше дело техники собственно находим lm lm можно найти как am умножить на тангенс угла, соответственно, ЛАМ. Найдем МЕ. МЕ -E. -E можно найти так же, как АМ умножить на тангенс угла МАЕ. -E. То есть, МАЕ. -E, то есть, на тангенс альфа и на тангенс двух альфа. Так, главное не перепытать. Да, единственное, тангенс двух альфа надо найти. То есть, вспомнить, что тангенс двойного угла это тангенс... Получается 2 тангенс, по-моему, альфа же, да? Надо посмотреть, да, 2 тангенс альфа на единицу минус тангенс квадрата альфа. То есть у нас 2 на 0,6 делить на единицу минус 0,6 в квадрате. То есть 1 целая... Так, давайте поставим. 1,2 делится там на 0,64. Это 15 восьмых. Ну и, в принципе, все. Находим с вами АМ находим МД даже не так давайте сразу напишем, что наша ЛЕ это одна вторая АС на тангенс альфа плюс тангенс 2 альфа почему так напишем да просто у нас АМ и АС это одна вторая АС ну а вот вынесли за скобку и вот сюда уже будем подставлять то есть ЛЕ равно 1 2 там 24 по моему было да так смотрим до да, 24 и здесь 0,6 соответственно плюс 15 восьмых остается только посчитать если все это посчитать вы получите 29 целых и вот такое в принципе решение сложности какой-то опять же нет Дальше найдите все значения, а при каждом из которых уравнение имеет 4 различных корня. У нас тут будет получаться квадратные уравнения, у нас будет модуль. Поэтому мы пишем, если подмодульно больше либо равно нулю, то, соответственно, модуль раскрывается, не меняя знаки. То есть будет вот такая вот загогулина, будет вот такая. 10х равно нулю. Дальше надо сгруппировать. То есть, минус 2х в квадрате. Так, с иксами 1, 2, 3. То есть, там получается плюс 4х. Если х вынести, будет 4 плюс 3а. Ну и здесь, соответственно, у нас плюс 2а в квадрате минус 8а равно 0. Значит, 2х в квадрате минус х на 4 плюс 3а плюс 8а, минус 2а в квадрате, равно 0. Вот наше с вами уравнение. Естественно, у нас будет получаться 2 квадратных уравнения, когда мы будем раскрывать модули, и чтобы было 4 корня, то каждое из квадратных уравнений должно, во-первых, иметь корни по две штуки, во-вторых, корни между собой не должны пересекаться. Соответственно, ну что мы делаем? Естественно, мы ищем дискриминант. То есть, получается 4 плюс 3а в квадрате, Минус 4 на 2 на 8а минус 2а в квадрате. То есть здесь необходимо раскрыть скобки, привести подобные. Если вы все это сделаете, вы получите 25а в квадрате минус 40а, соответственно, и плюс 16. Здесь можно выделить спокойно полный квадрат. Это будет 5а минус 4. Ну и тогда получается, что у вас х первое это 4 плюс... 3а плюс 5а минус 4 и делить на 4, то есть это 2а х второе это 4 плюс 3а минус 5а плюс 4 делить на 4 это соответственно 2 минус а правильно 2а почти только кстати в прошлый раз также накосячил 2 минус а на 2 при этом, смотрите, у нас условия раскрытия модуля вот оно. То есть наши корни, чтобы они существовали, они должны быть оба больше либо равны нулю. То есть 2а больше либо равно нулю, 2 минус а делить надо больше либо равно нулю. В первом случае получается, что а тупо больше либо равен нулю. Во втором, соответственно, а меньше либо равен 4. Все хорошо, то есть у нас вышло уже от нуля до 4. Давайте мы листочек перевернем, чтобы у нас было с чем сравнивать. И теперь делаем то же самое для второго. То есть если у нас x меньше 0, то модуль, естественно, раскроется поменяв свой знак подмодульного выражения. То есть минус 8a, минус 6x, минус 10x. Но принцип решения не изменится. То есть мы группируем, мы расписываем дискриминант, мы находим Корня. То есть тут будет получаться 2х в квадрате плюс x 16 минус 3а плюс 8а так, минус 2а в квадрате. В таком случае дискриминант после манипуляции всех получится 5а минус 16 в квадрате. И тогда наши корни будут с одной стороны 2а минус 8, с другой стороны минус а делить на 2. Но опять же, они оба должны существовать. То есть мы должны рассмотреть условия, что оба корня одновременно меньше 0. То есть так и пишем. 2а минус 8 меньше 0. минус а делить на 2 меньше 0. В первом случае получается, что а меньше 4, во втором случае а больше 0. Это здорово. И осталось рассмотреть третье условие, то есть, что вот эти два корешка не равны друг другу и вот эти два корешка не равны друг другу. Почему мы между собой там еще первый с третьим, первый с четвертым не смотрим? Ну, потому что первый и второй у нас положительные, второй и третий у нас отрицательные. О, третий и четвертый отрицательные, то есть они уже никак не равны друг другу. Поэтому здесь просто пишем, что 2 а не равно 2 минус а делить на 2, то есть 4а, не равно 4 минус а. Соответственно, а не равно 4, получается, как их там, 4 же пятых. Да, не равно 4 пятых. То есть это у нас 0,8. Ну и здесь то же самое, что 2а минус 8 не равно минус а делить на 2. Соответственно, 4а минус 16 не равно минус а. Получается 5а не равно 16, отсюда а не равно 16 пятых. То есть, это у нас 3,2, а здесь соответственно 0,8. Ну и что у нас с вами получается? Вот смотрите. Рисуем. Вот у вас стоит 0, вот у вас стоит 4. Вот здесь у вас существует корни x1 и x2. При этом, делаем пустую 0 и 4, вот здесь у вас существует x3 и x4. Здорово. То есть уже получается, что от 0 до 4 все 4 корня существуют. Но у вас 0,8 отпадает, потому что там x1 и x2 совпадают. То есть у вас будет 3 корня на самом деле. И 3,2 отпадает, ну, потому что там x3 и x4, они между собой совпадают. Значит, а будет принадлежать от 0 до 0,8, от 0,8 до 3,2. И, соответственно, от 3,2 до 4. Странно, в моем решении почему-то вот здесь 0,4 написано. Но я надеюсь, что я просто когда решал, как обычно, я немножко был невнимательный. Хорошо, дальше. Есть три коробки. В первой 95, во второй 104, а третья пустая. За один ход берут по одному камню из любых двух коробок, кладут в оставшуюся. Сделали некоторое количество таких ходов. Могло ли в третьей коробке оказаться 199 корней. Так, в первой 100, во второй 53 третий 49 и в первые два камня. Какое наибольшее число в третьей коробке? Ну, что мы с вами сделаем? В принципе, достаточно в первом случае привести пример. Вот у вас есть первая коробка, вот вторая, вот третья изначально 95, 104 и 0. А на выходе вы должны получить 199 корней камней в третьей коробке что мы делаем здесь оставляем 0 здесь оставляем 9 а здесь 190 то есть мы по 95 корней из 1 и 2 переложили дальше что делаем здесь делаем 6 здесь делаем 6 здесь получается сделаем 187 то есть мы переложили по 3 камня из 2 и 3 ну а дальше 0 0 и соответственно 199, то есть по 6 камней из первой и второй. Вот мы пример привели, да, такое вполне возможно, то есть пункт А, это у нас да. Теперь пункт Б, что у нас с вами получается? Если мы возьмем, что в первой у нас х штук, во второй y штук, в третий у нас z штук, что мы можем сказать? Мы можем сказать, что в любой момент времени у нас может лежать x плюс 2, y минус 1, z минус 1. Это если мы в первую перекладываем. x минус 1, y плюс 2, z минус 1. Это если с первой и третьей во вторую. Ну и соответственно x минус 1, y минус 1, z плюс 2. Тогда что мы с вами видим? Мы видим, что разница между первой и второй, она составляет всегда либо 0, либо получается 3 камня. Ну даже вот здесь у вас, соответственно... Кратное 3 число получается 9. А вот тут вам говорят 100 и 50. То есть если мы посмотрим 100 минус 50, вы получаете 50. 50 не кратно 3. То есть разницу вот эту в 50 вы не можете компенсировать. Поэтому в принципе нет, такой вариант у нас невозможен. Теперь пункт В. В первой коробке оказалось 2 камня. Какое наибольшее число могло оказаться в третьей коробке? Ну, опять же, изначально у нас между первой и, соответственно, второй 9 камней. То есть 9 камней. При этом, как я уже писал, через, то есть у нас либо 0, либо 3 разница за один ход. Соответственно, через, например, Т-ходов разница у нас будет в первом. Соответственно, 2 камня. Ну, вот это то, что у нас получилось. Во втором у нас 2 камня плюс 9 камней и плюс 3Т штук. Что это за цифры? Ну, 2 это то, что в первом. Потому что у них разница на 9. Соответственно, там, например, 11 камней. И 3Т этого, вот, то есть, Т-ходов сделали. И вы вот эти по 3 штучки, например, убирали каждый раз. Ну, предположим, вот такой вот. Соответственно, в третьей у нас остается третье, 199 минус 13 минус 3t, то есть это общее количество камней минус то число, которое в первом и, соответственно, во втором, ну, в первом-втором ящике. При этом нам говорят, что вот это число должно быть максимально возможным. При этом, в таком случае, да, чтобы оно было максимально возможным, 13 плюс 3t, это то, что вот здесь вычитается, оно должно быть минимально возможным. Соответственно, t тогда у нас будет равно минус 3. Почему так это будет происходить? 13 плюс 3t, это число однозначно Неотрицательное целое, то есть это 0, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Поэтому минимальная возможность, то есть если вы возьмете t-4, то вы получите, соответственно, во второй коробке так, так, так. Кстати, очень интересный момент. Ну да, у вас во втором ящике будет отрицательное количество. Следовательно, мы берем минус 3. Минус 2 это уже будет не минимально возможное. Тогда получается, что 13 плюс... Хотя даже это можно не считать. Тогда получается, что 199 минус, соответственно, 4. Потому что если мы вот сюда подставим минус 3, мы получаем минус 13 а плюс 3, это минус 4. То есть 195 камней возможно, пока что только возможно, максимально в третий. Теперь, если мы с вами приведем пример, то, соответственно, все ну, здорово, все получается. А пример достаточно простой. Единственное, я его... Так, первая, вторая, третья. Вот у нас есть 95, 104 и 0. То есть, делаем 93, например, 102, 4. Делаем, там, сколько? 99, 99 и 1. И делаем 2... 2, 195. То есть Вот такой пример я подобрал То есть здесь получается Минус 2 из 1 и 2 Здесь получается Минус 3 из 2 и 3 Ну и здесь уже Минус 97 из 1 и 2 Вот в принципе все решение данного варианта Опять получилось так, что Вариант я решал неделю назад, и все, у меня не получалось его записать. Ну все, вариант мы разобрали. Если вам понравилось, не забывайте про подписку, про лайк рассказывайте друзьям. Можете подписаться на ВК, это, в принципе, мне тоже поможет. Ссылочка у нас в прикрепленном комментарии в обязательном порядке будет. В принципе, все. До новых встреч. До свидания.